друзья всем привет меня зовут сергей очередное видео по заработку в интернете сегодня у нас на обзоре, на обзоре новый проект новый букс big виз Books а, набирает популярность а, в интернете и сегодня мы посмотрим как на нем зарабатывать а, то есть какие разделы здесь есть разумеется серфинг автосерфинг тесты задания 78 штук а, Ну и социальные сети ВК и youtube так Давайте мы зашли в раздел задания, посмотрим, какие задания здесь можно выбрать. Задания по критерии можно выбрать, только, только регистрации, только клики и так далее, социальные сети. Давайте зайдем в раздел социальные сети и какие задания здесь доступны. Смотрите, за 25 копеек что нам предлагается. То есть мы заходим. Подписываемся на страницу ВК, подписываемся на группу и что указываем? Ссылку на профиль ВКонтакте. Все, задание выполнено, 25 копеек зачислено. Я это задание уже выполнил на проверке у рекламодателя. То есть это вообще а, 5-секундное задание. И таких, разумеется, их много. То есть ВК Шторм, войти через ВК а, и разумеется, ну и все. Тоже давайте почитаем, что здесь за задание. Войти, войти через ВКонтакте, автори, авторизоваться, только если вы не были авторизованы ранее. За это платят 20 копеек. Что надо? Ссылку на профиль ВК. Тоже 5-секундное 5 дело, я тоже уже его выполнил. Ссылка на проверку у рекламодателя. Вот такой вот классный букс. Здесь задания очень простые также давайте перейдем обратно в раздел задания и можно зарабатывать спокойно 300, 400, 500 рублей в день, только клики как видите, только регистрации давайте зайдем в раздел только регистрация и смотрим простая регистрация в игре 50 копеек, зарегистрироваться на сайте игр, рубль 25 ну разумеется что там надо указать смотрим Первое. Зарегистрироваться по ссылке. Так Действие номер два. Вконтакте, в группе. Так-так, вступить в паблик. А, на стене написать «Я в игре». Оплату сразу после проверки, выполнив вами действие. Так, что нужно указать? На стене, вконтакте, группы. Жмите. Та-та-та. Написать фразу «Я в игре». Ну и все Можно начать выполнять на проверку уходит не более двух дней если он не подтверждает тот человек который отдал это задание вам автоматически зачисляются деньги друзья вот такой простой сайт на котором можно зарабатывать давайте зайдем в зайдем раздел топ так ну и вот как бы кто на первом месте стоит еще раз хочу повториться сайт новенький но здесь показывают... А, по заработку давайте зайдем. Так, 9632 рубля, как мы видим, на первом месте. 6000, 3000, 3456. В общем, друзья, здесь можно а, зарабатывать. Также есть, присутствует а, реферальная программа. Давайте зайдем. Я также буду в ней участвовать. Можно поставить авторифбэк. Я, наверное поставлю 50 процентов так ну и заходим да здесь будет находиться ваша реферальная ссылка также есть ба баннеры можете повесить на свой сайт так ну и привлекать а, своих партнеров которые а, тоже будут приносить вам денежку только вот я не вижу сколько сколько какая партнерская программа ну в общем друзья неважно сайт а, перспективный а сайт новый а, и на нем очень просто зарабатывать так что внизу видео будет ссылочка переходите регистрируйтесь подписывайтесь разумеется на канал а, спасибо что посмотрели видео всем больших заработков всем удачи всем пока